Я ищу Раше. Нет здесь никакого роше. Что-нибудь еще? Понимаю, а за тобой надо думать, грибники лагерем стали. Мы это за птичками наблюдаем. А меч у тебя, чтоб, если что, от туканов отбиваться? Туканы тут не живут. Холодно им тут очень. Артензио, ты слепой? Это же Геральт, мой товарищ Геральт, заходи Геральт из Риви, живой и здоровый Вернан Роше, последняя надежда Тимерии Смейся, смейся А Тимерия еще вернется на карту мира Проше, я не могу их тут бросить. Я... Можешь и должна. У тебя приказ. Они умрут. Пожалуйста. Разговор закончен. Можешь идти. Я ищу ублюдка младшего. Слышал о таком. Только не знаю, почему ты его ищешь в моем лагере. Да вот одна птичка напела. У вас с ним общие друзья. Похоже, вы оба очень сдружились с Родовидом. Разговорчивая какая птичка. Надо будет голову-то ей открутить. Так что, поможешь или мне искать дальше? Тебе, как всегда, везет больше, чем ты заслуживаешь. Я собираюсь встречу с риданским шпионом. Мы встречаемся под Эксимфуртом в шахматном клубе. Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Ты меня достал, Седон. Правда, что ты когда-то королева? с которым мы должны встретиться. Уже, наверное, ждет. Готовы? Звездной ждет в шахматном клубе. Давай разберемся с этим побыстрее. Пойдем. Продлятый в колдунью найти все труднее. развлечься... Что-то здесь не то. Посмотрим. Говорят, что это королевская игра. Что шахматы учат стратегическому мышлению. Ерунда. Пешки одинаковые с обеих сторон. Правила всегда одни и те же. Ничего общего с жизнью. Знаешь, ведьмак, зачем я играю в шахматы? Не знаю. Я играю в шахматы, чтобы разгадать их секрет. В этих фигурках шумит кровь. Приложи ухо и услышишь. Шушу. Шушу. -шу. Сердце перекачивает жизнь. Ем пешку, и слышу хруст разрываемого мяса. Ем фигуру, и слышу крик из глубины дерева. Я хочу сломать шахматы. Выдавить из них правду. Понимаешь, о чем я? Да. Что ты там понимаешь? Ты так говоришь, чтобы подлезаться. Я же образно говорю. Первая скрытая истина. Король всегда окружен дураками. Понимаешь? Думаю, что уже понимаю. Неважно. Перейдем к делу. Зачем ты привел ведьмака? Ведьмак сам все объяснит. Я ищу ублюдка младшего. Знаю, что он пользуется поддержкой Редани. Зачем ты его ищешь? Это мое дело. Не буду настаивать. Я разместил младшего в имении Воксинфурти. О нем знают немногие. Тебя туда не впустят. Но ты скажи, что пришел по поводу девок. Младший постоянно требует приводить к себе женщин. Мне говорили, что он нехорошо с ними обращается. Ты только что сдал мне человека, в которого вложил порядком времени и денег. Интересно, почему? Считай это жестом доброй воли. И да, я рассчитываю на взаимность. К тому же младший мне уже не нужен. Большой четверки больше не существует. В свое время я напомню тебе об услуге. А теперь все, идите. С тобой, Раше, я поговорю в другой раз. Мне кажется, он все больше погружается в безумие. Главное, я знаю, где искать младшего Знаешь что, Геральт? Я ведь тоже хотел просить тебя об услуге У меня проблемы с Бьянкой И мне нужно, чтобы кто-нибудь ее образумил Зайди ко мне в лагерь Я все расскажу Хорошо, Раша, я подумаю До встречи Слышал, чаровой, что они делали с этой женщиной? Да что и всегда! они-то а не а они а выходят! А тебе чего? Где ублюдок младший? Видал? На ты суров! Я тебя знаю, выродок! Я видал, как ты Ольгерда убил, и Вика! Это какое-то недоразумение. Сбоку заходи! Если он хоть пальцем тронул Цири, я ему не прощу. Ее прибили к стене. Это еще что за вафель? Ах, хера себе! Ко мне, мать вашу! Никто не придет. Стой! Что? Чего надо? Здравствуй, младший. Долго я тебя искал. Я пришел тебя убить. Я отдам все, что у меня есть. Для начала несколько вопросов. Я все скажу. Я еще одну девушку и трубадура. Я знаю, что ты с ними встречался. Девушку? Какую еще... у, <клышко> у нее серые волосы и меч на спине, как у меня. Да, да. Была такая. Помню? Меня интересует, каким образом сероволосая девушка попала к тебе и что с ней случилось. Что? Что с ней случилось? Она на меня напала? Еще раз соврешь, и я тебе отрежу яйца. Уговор был такой. Я им чиню магический филал... ну, что-то такое там. А девка и живчик приносят мне казну Сигеровина. Не принесли, поэтому я немного вспылил. Ну, признаю. И что ты сделал? Ну, я поймал этого их, прихлебал у Дуду, и ждал, пока они за ним придут. Ну, смотри. Это вот они хотели починить. Филактерий? И что ты собирался с ним делать? Я? Ничего. Но я здесь, разных людей знаю. Крутишь, младший. Я жду деталей. Я тебе все расскажу, все по порядку. Меня плохие предчувствия. Успокойся, Лютик. Мы не оставим Дуду в лапах ублюдка младшего. Ты сам знаешь. Я понимаю, но мои предчувствия глухи к доводам рацию и сантиментами их не заглушить. Слушай, я пойду туда одна. Ты подождешь внизу. Я не хочу отпускать тебя одну. Если что-нибудь случится, Геральт мне голову оторвет. Кто-то должен прикрывать отход. Наверху может быть очень жарко, а после всего нам надо будет бежать и замести следы. Ты узнал, где держит Дуду? В комнате, на последнем этаже, в точку с балкон. Я пройду по крыше. Ты жди меня перед домом ублюдка. Я знаю, что для тебя это трудно, но постарайся не попадаться на глаза. Если тебя обидят Ублюдок за это заплатит Надо залезть на крышу В комнате на последнем этаже, в той, что с балконом. А вот и балкон. Посмотрим, что внутри. А теперь, друг мой, Дода, я сменю орудие. Это мне прискучило. Ты долбанный псих, ублюдок. Тебе никто не говорил? Нет. Все говорят, что я милашка, когда узнают меня получше. Значит, ты любишь общаться, знакомиться с новыми людьми. Ха -ха. Хочешь меня кому-то представить? Вот и ты. Ты молодец, что заглянула. Я тебя ждал. Задовую сумму! Где ты? Задовую! Я! Я! Я! Я! за око! Идут. Дуду, вот что мы сейчас сделаем. А -а -а! Мочите девку!